Так, друзья, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, инстаграм и фейсбук. Я Надежда Новосельская, психолог-коуч. Сегодня выхожу очередной эфир. Прошу прощения за то, что долго не выходила. У меня был немножко депрессняк, и я признаюсь, что я тоже имею такие же эмоциональные выгорания, как и у каждого из, из тех, кто трудится, работает и чего-то хочет этой жизни больше достичь. Сегодня будем говорить об эмоциональных, об эмоциональных выгораниях, мы будем говорить о благодарности, о страхах, о, о том, как выжить в, в этот период непростой, почему он не, не получается у многих людей, почему сливаются люди, почему в этот кризис, особенно в период турбулентности, можно преуспеть как никогда. Вот эти все вопросы и другие я буду сегодня с вами обсуждать. Будьте готовы, будьте готовы задавать вопросы, отвечаю и с удовольствием будем вести диалог. Итак, про обиды. Про обиды как таковые. Мы, люди взрослые, ведем себя порой как дети и мы обижаемся на тех, кто нам чего-то не додает. И вот эта обида сказывается также и на чувстве благодарности. Сегодня я написала пост и в Фейсбуке, и в Инстаграме о том, почему люди дают жадные на благодарность. Смотрите. Кстати, сегодня будет практика отдельная. Практика под этим видео она будет в Фейсбуке. Те, кому кто захочет эту практику, напишите в директ, и я вам дам ее отдельно. Так вот. Практика о благодарности. Вы знаете, например, что много и часто в периоды, особенно каких-то праздников, Новый год, каких-то каких высоких там праздников, мы любим писать письма. Письма благодарности о том, чего еще нет. Вот у нас есть игра такая с Дедом Морозом. Помните такое? И все это не просто так. Почему? Потому что мы на самом деле благодарим часто за то, что у нас получилось очень редко мы скупы на благодарность и если даже что-то случается мы говорим ну что тут такого ну, ну подумаешь мне муж там принес воды или купил там хлеба или или там э, там кто-то еще там какая-то простая житейская ситуация мы не благодарим потому что считаем что это ну ничего такого особенно Особенно важно, когда у нас касается денег. Вот если мы неблагодарны, значит денег к нам приходит меньше. Кто это замечал? Сегодня на самом деле возможности стать лучше, успешнее и богаче даже в кризис, особенно в кризис, намного больше, чем в обычное время. Как вы думаете, почему? Пока вы пишете, я вам отвечу. Человек находится в системе, когда есть какие-то законы, правила, какие-то алгоритмы. да. И мы многие годы привыкли жить в системах. Мы многие годы привыкли жить в государстве, в системе, где правила какие-то. И вот период турбулентности, так называемого хаоса, когда впервые я услышала это у Акамады, Акамады, и мне это очень здорово легло, потому что я называла это по-другому. Я называла это... Неопределенный стрессовый период, я не помню, как я раньше называла, когда проводила тренинги по достижению цели и управлению своими состояниями. Я это называла... Вот смотрите, ребят, приходит осень, например, листья падают. ты что, остановишь осень? Нет. Тебе нужно подстроиться и одеть теплые сапоги, куртку, да? Или там, приходит весна, тебе надо что-то делать другое. Или есть вещи, которые мы не можем отречь от, ну, вот, никаким образом мы не можем остановить, потому что это так есть. Так вот, это период перехода из одной биологической системы в другую. Сейчас этот переход, мы ушли из союза, из системы, но уже много лет мы оттуда вышли, но умом и клетками до уровня ДНК вплоть до на предсознательном периода мы до сих пор пытаемся держаться за государство, за пенсии, за правительство и так далее. Но мы никак не хотим признать, что листья падают, понимаете? И холодно уже. Ну, кто живет в средней полосе. Я вот сейчас уже живу дома, в средней полосе. У меня он, снег, дождь, ну, снега пока еще нет. А, до этого я 9 месяцев жила в Египте. Вы знаете, я видал, вела туда трансляции. Недавно приехала из Турции. В прошлом году я прожила несколько месяцев в Европе, по по Европе. Так вот, сейчас. Я говорю о средней полосе и о стандартных переходах из одной поры времени года. И мы не можем остановить, правда? Мы не можем остановить тот процесс, который приходит. Так вот, период перехода из одной системы в другую затянулся. А это период хаоса, это период неопределенности. Именно в этом периоде у людей, у которых есть резкое мышление, логика, понимание, что происходит, умение анализировать, моделировать будущее сейчас мы об этом поговорим так вот у тех людей которые в состоянии трезво мыслить они могут включить свое левое правое полушарие и просчитать и посчитать и правильно мечтать и посчитать свои доходы и подумать сколько же мужчин если женщина ищет мужчину сколько миллионы мужчин находятся в интернете если мы сейчас говорим про период этот ковид да нас же снова скоро закроют вы же знаете что во Франции сейчас ввели уже там какое-то чрезвычайное положение в Праге там закрыли в чехии закрыли э, все что можно уже было закрыть кинотеатры какие-то заведения и э, страны по сути правители э, под этот хаос э, показывают неграмотность свою неумение продумать ситуацию наперед неумение использовать специалистов и так далее. Каждая страна, по сути, действует под себя. Если брать Россию и Украину, да, вот я, это мое наблюдение, то, э, учитывая, что нарастает, нарастает напряжение в политическом, экономическом, э, то используют COVID, чтобы закрыть, и люди, чтобы не выходили. И не надо будет, э, как у Петра Алексеевич, отправлял ребят, э, чтобы их там поймали там, где-то в море, и под эту удочку создать... Ситуацию, когда можно создать чрезвычайное положение и удержать власть. Помните такое было? то из Украины? Так вот, я про этот турбулентный период. Тот, кто не поддается панике, тот, кто не поддается атаке, вот этой, которая психологическая атака, вот это создается такие условия, чтобы умные, недалекие люди, невежественные, подвергались страхам, панике, и по сути что они делают? Они боятся, они переживают. Спасибо большое, буду благодарна, если вы будете меня поддерживать, мне дает это силу и энергию. Спасибо большое, Вадим. Вам очень благодарна Инстаграм за вашу активность. Так вот, когда вы подвергаетесь этой панике, вы, по сути, включаете баранизм, стадо а вот эта стадность. Потому что сегодня, благодаря тому же интернету, за два часа можно сделать всемирную панику, как с коронавирусом произошло. Благодаря интернет-технологиям. Спасибо большое за ваши сердечки. Почему? Потому что зная, что люди боятся, что люди невежественны, что они не пойдут прямо сразу. И не будут вгуглить и искать всю причину, всю, все, всю правду о коронавирусе, о том, что это заболевание существует давным-давно, о том, что мы болели и болеем, просто у нас его не, вы, не вы, высвечивали, у нас его не высеивали, о том, что люди умирали от атипичной пневмонии. Об этом тоже знают, но никто не анализировал, никто не задумывался. И люди больше будут гибнуть от страха, от панической атаки. Вот буквально недавно общалась со своим внучатым племянником, сыночком моей племянницы, который, у него просто остаточное явление бронхита. Я говорю, «Платош, ты что-то кашляешь? «Коронавирусом я заболел!» Понимаете? То есть внушается в умы людей вот всякая шелупень, которую люди не в состоянии разгрести, не в состоянии включить мозги и пойти поискать э, адекватные источники, послушать вирусологов, эпидемиологов, разобраться и заглубиться, рассчитан на серую биомассу. Поэтому благодаря вот тому, что произошло, мы явно, мы трезвые, адекватные люди, мы видим, как неграмотно большинство стран, я не говорю, что все страны, есть же страны, которые не повелись на эту, на эту вакханалью. Какие страны не повелись, кто знает, напишите, пожалуйста, какие страны не повелись и не включили в себя вот эти все запреты. Потому что если оно и пришло, этот как этот самый гриб А, гриб Б, там куча всяких да, птичей там пытались как-то провернуть и заработали делки, делки на этом, подняли свои денежки, да, а, ну, и не дали дальше раскрутить. А здесь включена не столько задумка чья-то, а хаос веден, неграмотность не людей, неумение системно мыслить. Да, совершенно верно, Беларусь. И при всем при том, что там происходят свои события, там Лукашенко спросил у советников, у медиков, и система, кстати говоря, у Беларуси, при всем при том, что там сейчас свои события, люди, страна вырывается из-под почти 30-летнего правления одного человека-диктатора, да, там сейчас свои идут события, свои идут, значит.. Движение, развитие. Но там осталась система советская. Та система, которой и эпидемиологи есть, и вирусологи, и микробиологи и так далее. И я так, я так предполагаю, что президент принял совместное решение, что не надо здесь творить вот, вот эту вот ерунду. И другие страны. Напишите, кто. Как, какие еще страны? Швеция, наверное, да? Еще какие? Погуглите, пока меня слушаете, заодно... За знаете, что не все страны включились в это вакханалию. Так вот, я сейчас, почему это объясняю сейчас вам? Потому что на нас сейчас вешают информационно-психологические информационно операции, атаки идут на психологические умы, Знали, что люди боятся умереть, заболеть, у них дети. Это, а в этот момент люди просто что, заболевают, у них э, снижается уровень иммунитета, у них усиливаются заболевания другие. Э, сейчас стоит задача, корона не корона, все равно ставит корону. И вот, мы не будем сейчас разбираться, кто это захотел. Там мировой заговор кто-то говорит. Ребят, я скажу вам так. Мировой заговор, не мировой заговор. Если говорить про коронавирус, сейчас будем с этим заканчивать и дальше приходить уже к нашим, вот что же делать. Так вот, нужно смотреть в корень, нужно искать причину глубже. Так как я приучена системно мыслить, так как я приучена, спасибо моей глав, моему главному управлению разведки, где я раньше работала, спасибо НЛП, которая меня обучала, системно мыслить кому выгодно есть такое понятие да так вот здесь не нужно много придумывать ничего И ресурсов на планете слишком мало я слушала не помню профессора, я много чего слушаю, изучаю, анализирую. Слушала профессора, который, российского профессора, доктора технических наук, по-моему, или биологических, или математических, в общем, очень знаменитого человека. Так вот он сказал, что вы тут не говорили, а ресурсов на планете мало. И поэтому тема золотого миллиарда, она будет светить. Кто слышал про тему золотого миллиарда, поставьте плюсик в чат. Так вот, это вот причина. Кто под эту удочку пытается решить свои вопросы, кто заработать денег, кто протолкнуть свои проекты, кто вести чрезвычайное положение, чтобы люди не выходили на, на Майданы. Оцеплена. Спасибо большое. Оцеплена Москва военными. Везде все стоит в готовности. И помимо того, что у нас идет война на востоке Украины, нас пытаются всякими способами там оторвать, разорвать И лакомый кусочек Украины. Понятное дело. Сейчас я не буду сюда далеко входить. Но при всем при том правители защищаются с помощью армии от народа. И вы это тоже знаете. Кто это знаете, поставьте единичку в чат. И что остается делать нам? Вот люди часто пишут там какие-то посты такие, что забыли про людей, про пенсионеров, а что детям, а что больным. Да забудьте вы про эту гуманность. Откройте вы глаза, будьте вы более трезвыми. И мы никому не нужны, и вы поймете, что только сами нужно, самим нужно брать ответственность за свою жизнь. Делать... То, что принесет вам сегодня деньги для выживания. Устанавливать крепкие, теплые отношения со своими родными и близкими. Общаться с детьми таким образом, чтобы они вырастали спокойные, уверенные. А как они будут вырастать? Только тогда, когда вы будете сами вести такой образ жизни. Спасибо большое. Когда дети будут из вас брать пример, понимаете? А манкиду, манкрипи, да, вы это знаете. Поэтому, чтобы вы мне говорили, дети страдают, они плачут, они болеют. Они прямо или косвенно, они полностью считывают программу с нас. Поэтому, как жить в этот период? Я об этом позже дам отдельно. Расскажу, что нужно делать как психолог-психотерапевт. Как нужно избавляться от страхов, тревог. Это будет в самом конце. Дам практики определенные. Будьте готовы. А сейчас я хочу снова вернуться к благодарности и обиде. Сегодня я написала пост. Одним из постов написала. Как вы думаете, почему люди скупятся на благодарность? И я очень благодарна подписчикам своим, которые написали приблизительно вот такие вещи. Значит... Потому что у людей есть... Спасибо большое. Потому что у людей есть обида на то, что им всем должны, и ничего такого нет в том, что нужно благодарить. Вы знаете, мне понравился этот ответ, он мне близок, потому что действительно люди обижены на то, что им, ну, им так должно быть. Люди обижены. Они считают, что им должны дать другие. Им должны мама с папой, государство, правительство, еще кто-то. Привет! Привет-привет! На самом деле, друзья мои, благодарность – это та огромная сила, которой научно доказано связывает ваше тело, а тело это есть бессознательное, а тело бессознательно, это есть огромный ресурс, источник силы. Так вот она связана, и если вы чаще пребываете в искренней, в искренней благодарности, не просто спасибо, благодарю вас, нет, мои дорогие, это должно идти вот так вот сердца, понимаете? И тогда какие-то включаются без всяких ожиданий, супер. И у меня недавно брат, что ты себе благодаришь? это надо тоже смотреть. Есть люди, которые они не привыкли, они им даже самим это как-то, ну, они благодарят, просят прощения, благодарят, когда совсем там уже их прижимает. То есть есть люди, которые живут вот они сухие. Ну вот живет и живет. Так. Поэтому тоже нужно смотреть, кому нужно это относить. Поэтому мысленно благодарить. допустим я там уже брата своего мысленно благодарю, он не знает. Я высколно благодарю и посылаю. Так вот. Вот эта искренняя благодарность, по сути, она соединяет, я дам практику, кому это интересно, напишите в директ «Хочу практику защита от бедности через благодарю». Есть такая практика очень крутая, а в Фейсбуке есть под этим постом, под этим видео, где я сейчас веду трансляцию. Так вот, наукой доказано, что в момент, когда мы благодарим, мы входим в определенное состояние, катарсиса какого-то, да, соединения. Мы убираем мысли, и мы включаем сердце, душу. Понимаете, о чем я? И когда мы благодарим, искренне благодарим, в этот момент открываются какие-то ворота. И на уровне физики, математики, там идет научное в основании, в этой практике вы увидите, услышите и поймете, эта практика вам будет совершенно бесплатная такие практики я даю естественно за плату в своих тренингах консультациях программах вам дам ее бесплатно я рекомендую вам ее несколько раз послушать чтобы у вас на уровне сознания на уровне понимания когнитивных процессов отложилось почему это нужно делать так вот это еще уровень осознанности осознанность что такое осознанность это ответственность за мои мысли и действия что будет когда Поэтому, когда вы благодарите э, и приучаете себя, то эмоциональный фон, вот то, что является душой, по сути, вы чаще соединяетесь с вот, Вселенной, как мы часто говорим. Да? Мы часто соединяемся с теми предметами, людьми, от которых, с которыми мы соприкасаемся. Ведь смотрите, э, человеческое существо вы, я, человек, материальное тело, да, материальное, вот материя, у нас есть душа, которую кто-то знает, кто-то не знает, ее трудно понять, но когда вы научитесь вот эмоционально искренно входить в эти состояния благости, благодарности, вы не будете бояться смерти, у вас не будет агрессии по отношению к другим людям, или она будет второго э, агрессия которую будете превращать в ресурс вы будете легко справляться со своими эмоциональными состояниями и обидчивость ваша превратится в мудрость и взросление потому что когда мы обижаемся мы как дети обижаемся мы чего-то хотим от другого человека при этом мы не даем ему то что хочет этот человек и мы обижаемся и пытаемся, и пытаемся нас, по сути, мы манипулируем этим человеком. А если человек не поддается манипуляции, допустим, вы расстались, да, или у вас там закончились какие-то отношения, да, там рабочие, личные, у вас осталась обида, так вот запомните, вы мозгом забыли, а тело бессознательное на уровне ДНК будет транслировать дальше у вас будет тяжело с деньгами, у вас, вам трудно будет построить отношения с новыми людьми, если вы новые, новые отношения строите. Вам, вы вашим детям будете передавать вот это ДНК. И это неосознаваемо, потому что нами управляет то, чего мы не осознаем. Поэтому умение благодарить, это значит войти в состояние единства с собой и с миром. Вот эту практику я вам дам. Кто захочет, напишите мне в директ. Хочу практику благодарности, защиты от бедности. Так вот, люди, которые не умеют благодарить, это несчастные, ущербные, с чувством собственной неполноценности, потому что они обижаются, потому что они боятся, они боятся. И особенно это касается, когда люди проходят какие-то тренинги, консультации, когда они слушают сегодня. Вот смотрите, у нас сегодня появился уникальная появилась уникальная возможность продвигать себя, развиваться и отношения строить, и бизнес делать через интернет. Вот вы слушаете кого-нибудь, да? Меня, другого человека. Вот если вы слушаете, вы что-то для себя ценное узнали, напишите какие-то слова благодарности искренне. Чужой человек, вы где-то случайно послушали его, вы на него не подписаны, но вам это зацепило. Вы даже не представляете, как это работает? Это работает, вы даже не осознаете, откуда будут потом все к вам вещи приходить. Люди, вещи, ситуации, то, чего вы хотите. Это так сильно работает. Но ожидать не надо. Нужно благодарить и не ожидать. Допустим, денег. Особенно крутая техника с деньгами. Вот на улицу вы выходите. Если у мужчины есть проблемы с деньгами, какие-то там залипухи с доходами, Спасибо большое за ваши сердечки. Спасибо огромное. Вы выходите на улицу, чужой женщине, совершенно чужой, желательно адекватной, красивой, ну, то есть никакой ни не старушке, или маленького ребенку или попрошайке, нет. Берете э, с такого среднестатического человека, женщину, и дарите ей подарок. Даже можете деньги подарить. Во-первых, вы увидите, что... Это не так просто, не все возьмут. Поэтому, если вы подарите какой-то подарок, духи, какую-то вещь. Когда-то я была в магазине, на крышатике никогда не забуду, проходила у нас был тренинг женский, и была практика, была задача пойти и попросить у мужчины подарок. Так это вот у женщин такое, а мужчине самому нужно подарить женщине. Так у меня была такая значит, ситуация. Я пришла в магазин, зашла в магазин, там что-то посмотрела, и посмотрела на свою там какую-то кофточку, я там смотрела. Думаю, купить, не купить, у меня кофточки эти есть. Просто разглядывала. Подход мужчина, я не просила, а была задача попросить у кого-то из мужчин. Делайте мне, пожалуйста, подарок. Вот такая вот фигня, чужому человеку попросить. Это круто работает. Во-первых, вы человеку даете возможность почувствовать свою уникальность, свою какую-то особенность. а Во-вторых, вы сами пробиваете свои страхи. Так вот. Я помню, <смех> мужчина подходит и говорит, э, я хочу вам сделать подарок. Представляете? Я даже не просила, я просто стояла, понятно, я была в женском состоянии, понятно, я была там, одета по-женски, да, низкокоженная какая-нибудь, это тоже очень важно. И мужчина, помню, оплатил мне эту кофточку. Конечно, я была счастлива, как я не знаю кто, я была довольна, но больше всего. В этот момент, когда вы дарите, благодарите, отдаете, человек больше сам этот получает. Поэтому человек, который подарил мне, отдал мне, я отдаю 200%, что его доходы, какие-то сделки, еще что-то такое вырастет и случится, это очень крутая такая штука. Поэтому состояние благодарности, когда мы пишем благодарность за то, например, чего у нас нет. Вы знаете, есть такая практика. Мы благодарим, пишем список за то, чего у нас нет. Кто такое, про такую практику слышал? Кто слышал про такую практику, когда мы пишем письмо благодарности, там, не знаю, Деду Морозу, Микки Маусу, там, еще там кому-то? Мы или людям благодарим. Есть огромные практики, большие, интересные, когда мы пишем список людей, которым мы благодарны. Они чудеса творят. Вот вы пишите список людей, которым вы благодарны. Вы даже не представляете, какие... Какие результаты? Только это надо делать искренне. Поэтому чувство благодарности искренное, вот искренное, знаете, вот через намастек, как говорится, от сердца, от души. И когда вы еще напишите, ух, ух, ребята, я вам просто рекомендую это сделать. И как это работает на уровне нейронных связей, на уровне бессознательных процессов, на уровне там, метафизики и так далее. Вот в этой практике будет объяснение. Поэтому рекомендую сделать. Эту практику вы получите. Дальше, по поводу благодарности. Когда вы научитесь благодарить искренне, не бояться выходить, писать отзывы, писать благодарности. Только искренне, не надо. Видите, вот еще такая вот штука есть. Когда вы делаете это от красного слонца, только вот для галочки, не делайте этого. Вот не делайте, это не работает. И оно только вас как-то ну, обчухрает, вас, ну, то есть это ничего не даст, ни вам, ни другому человеку. Поэтому, если вы не хотите благодарить, то и не благодарите. Если вы идете, например, в кафе, ресторан, и там принято давать чаевые, а вас плохо обслужили, и не вздумайте этого делать. Когда-то в Полтаве я проводила тренинг, это в Украине, кто знает. Был тренинг, мастер-класс, как увеличить доходы с помощью там разных состояний и так далее так вот я помню мы приехали на пельмени на их вот, там классные такие пельмени вообще супер и парень нас обслужил ну как-то вяло ну и как-то вот не было того что за что обычно платят а в чек входило входили чаевые а я только провела мастер-класс и был мастер-класс для тренеров это было это был был, был фестиваль и я там выступала с серией мастер-классов и мастер-класс для тренеров отдельно, для участников, спикеров я проводила отдельно вот. и я помню значит, я беру вот этот чек, я говорю а мы вам не заплатим чаевых. а мне говорят, да ну что ты, Надя, ну что ты я говорю, слушайте, ребята, мы так что мастер-класс с вами закончили, вы что, забыли? за что ему ударить? он не пришел вовремя, он пришел, что-то там бурчал, он нас плохо обслужил Зачем вот вот эти вещи, которые не работают? Не знаю, нельзя этого делать. И я аргументированно объяснила парню, вычеркни, пожалуйста, из чека, из чека свои там, там процентов чаевых. Он возмущался, возмущался, потом пошел и поменял. И принес на другой чек. А людям еще раз провела мастер-класс. Вы поймите, вы врете себе. Вас пользы нет, потому от вас пользы нет ни вам, ни человеку. Вы отдаете и вы даете, ну, у вас нету искренности, вас вам не дали то, за что вы, типа, должны заплатить. Понимаете? Вот так это все работает на уровне тела, на уровне бессознательного. Поэтому искренняя благодарность, искренняя души, понимаете, дает по сути, вот такой крутой эффект. Поэтому... Вопрос, вопрос по поводу благодарности. Если люди неблагодарны, не молодые или постарше, это нищие люди, нищие умом, нищие душой. У них, как правило, трудно идут деньги. А если приходят, то они уходят, они люди эти несчастливые, не понимаете? Поэтому вот эта истинная благодарность дает... Спасибо большое. Угу. Вот эта истинная благодарность дает вот такую огромен, огроменную силу. Даже когда мы расстаемся со своими любимыми людьми, когда вчера еще были люди эти любимые, да, наши мужья, мужья, жены, наши девушки, вам, вам просто необходимо с благодарностью расставаться. Благодарить за то, что было хорошего. Ведь любили, был какой-то там, не знаю, страсть была, любовь была, там, у кого-то дети были, у кого-то не было детей, но что-то было. А люди, как правило, как расходятся? С обидами, претензиями, там еще чего-то. Через вот эти ситуации мы растем. Мы благодарим за ту ситуацию, которая пришла. И таким образом закрывая дверь в старое, через благодарность, через наведение выводов, порядка, наведение в своих... Через наведение порядка в своей голове мы выходим на следующий. Соответственно, когда мы закрываем прошлое, мы, только тогда нам приходит будущее. Дальше. Когда попадаются люди, неадекватные, ну вот, извините, как животные, да, их надо просто игнорировать или не обращать внимания. Потому что такие люди есть, они не понимают, что происходит в мире. Они не понимают, сейчас опять поговорим про коронавирус и что с этим делать, как страхи убирать. Я 9 месяцев прожила в Фургане. Я увидела, какие, какой там уровень образования, уровень развития людей. Я хочу вам сказать, что страна очень ресурсная, и люди там есть разные. Но большинство людей, большинство, к сожалению, если брать, это мои наблюдения, если брать вот Украину, Россию, там, другие страны, то если брать э, только одну хургаду, я про как хургаду говорю, э, пока что, потому что я там прожила, о соотношении невежественных, тупых людей, ну, к тем к адекватным людям, очень большое. Ну, даже не хочу говорить цифры, это страшные цифры. Вот сейчас пишет какой-то э, какой-то парень на красном фоне. Вот посмотрите, что он пишет. Вот о чем это говорит? Это говорит о том, что это, ну, не то, что он больной человек, он даже с дерева не слез. Ну, как вот мы говорим про, а, там, про уровни развития, да? Ну, что теперь делать? Этот человек, он такой, какой он есть. Ну, просто идем дальше. Так вот, друзья мои, по поводу коронавируса. Люди не сделали выводы после первого, первой волны. Если мы говорим о золотом миллиарде, кто понимает, что такое золотой миллиард, поставьте «знаю». А кто не знает, прогуглите, и вы поймете, что такое золотой миллиард. Так вот, людей много лишних на планете. Да, это жестоко звучит. Да, это звучит, ну, как-то мурашки по коже, да. А почему много лишних? Ну, во-первых, люди потребляют и ничего не дают. Они портят планету, они загаживают ее. А люди, человек это, это божественное существо, ему Бог дал ресурсы, чтобы он создавал, а он только потребляет и делает гадости. Он сидит в лучшем случае в соцсетях, он живет за счет кого-то, э, за счет мамы, папы, они попрошайничают, они идут воровать. Это я не говорю, что все, понятное дело. И таких людей все больше и больше. Это люди-потребители. И такое потребляцкое отношение вызывает дисбаланс в мире. Понимаете? И продолжая вот тему... Золотого миллиарда и истинной причины, почему произошел коронавирус, это то, что я знаю, то, что я нашла, то, что я накопала, то, что я проанализировала, это минимальное количество ресурсов, то есть это вода, прежде всего. Это земля, ее выжигают, леса спиливают, уничтожают. Вы видите во многих, я смотрю по Украине, по России, не знаю, как в Беларуси, как в других странах. В Европе там следят за этим, очень строго следят. У нас все вывозится, спиливается, ничего не садится. Это только то, что я вижу. Вот я была в Египте засрано все, закидано все мусором, там, где живут обычные люди. Понятное дело, там, где живут богатые люди, там, где вип-дома, вип-отели, там все, конечно, там Европа отдыхает. Но там, где обычный люд, там, ну, просто гадят, вот идут и бросают мусора вот. Хотя у нас это тоже есть, ну, может быть, у нас в меньшей степени. Чуть-чуть, чуть-чуть, может быть, больше культура. В Европе была тоже Франция, Париж грязный. Хотя я очень люблю Париж. Потому что там много людей разных живет. Сейчас я не хочу никого обижать. И поэтому там трудно справиться с вот этим вот хламом и мусором, который люди оставляют. Поэтому, теперь давайте а что же делать. Итак, смотрите. Если мы говорим про COVID-19, и сейчас уже мы видим, как не совсем адекватно справляются правители. Это не потому, что мы плохие. Это не потому, что там, что-то там такое происходит. Люди не умеют пользоваться знаниями. Они неграмотны, не образованы. Миром правят маргиналы, к сожалению. Я не говорю, что все. Но в большинстве своем не образованы. Я вот сейчас смотрю, кто иногда заглядываю, какие, какие кандидаты идут в депутаты. Я занималась психодиагностикой, большую часть своей жизни там по лицу считывается уже интеллект. Заходишь на страничку этого депутата или депутатки, и ты понимаешь, кто, у кого вот люди собираются выбирать. Зато они научились делать рекламу. Это неграмотные люди, это невежественные люди. Что уже говорить о правителях, которые, у которых есть медики, министры здравоохранения, целые академии наук. А самый обычный человек может зайти в Google и найти истинную причину, что происходит на самом деле в мире с коронавирусом. Нет. Нет. Мы мало туда заходим. Мы ищем ту информацию, которая соответствует вот, вот этому мышлению. Поэтому э, обида, благодарность. Сегодня э, я об этом уже сказала. Что сегодня еще? Часто люди говорят, «Я достоин, достойно большего». Я давала значит, недавно такую, такую практику в Фейсбуке. Напишите, пожалуйста, вот, потому что слова «программы». Напишите, пожалуйста, «Я достоин» или «Я достойна» и перечислите чего именно, потому что мы, по сути, программируем себя на «достойно», «достоин большего». Так как мы не умеем пользоваться своим мозгом по назначению, то вопрос следующей этой практики, чего ты достойно или достойно, хорошего, качественного, там, не знаю, семьи, там, денег, там, мужа, жены, там, машины, супер. Следующая часть. Визуализируйте, представьте себе, что это у вас есть. Ну, тут еще как-то люди научились, и то не все. После ваших эфиров в этой весной воспринимаю спокойную информацию про коронавирус. Спасибо вам большое, Светланочка. Да, я нашла много материалов медицинских, адекватных, просчетов, цифр, потому что логика и цифры — это то, еще состоит наша Вселенная, по сути. Бог когда создавал, Он создавал нам по принципу математики. Поэтому там есть логика, есть аргументы, есть совершенно спокойная... Спокойный расчет и анализ. Так вот, люди еще более-менее научились мыслить э, в том плане, что визуализировать. Вижу, слышу, ощущаю. Хорошо. И причем и не все умеют, и желание не все записывают как следует. И, и знают, как пользоваться. А дальше следующий этап идет. А какие качества тебе необходимо иметь, чтобы иметь... Бизнес там, например, 10 тысяч долларов и выше доход. Чтобы иметь мужа, там, такого, там, классного, раз такого, да? Чтобы и так далее, и так далее. И на этот вопрос, к моему огорчению, ну, ни один человек не написал ответов. Понятное дело, что они могут стесняться в соцсетях писать. Но по большому счету, знаю по опыту в практиках, тренингах это работает более серьезно и глубоко когда люди заходят и работает практика так вот это очень трудно дается что нужно иметь самодисциплину что нужно регулярно делать одни и те же занятия действия поступки, что нужно обливаться, заниматься, обливаться холодной водой, допустим, если вы телом занимаетесь. Что если ты хочешь снять своих там 10, 20, 35 кому-то килограммов, то нужна четкая программа последовательных действий. Что нужно иметь понимание, зачем, для чего. Потому что есть зачем, для чего в, вашем, в вашей голове не простроено, то силовые методы не работают, они очень быстро отваливаются. Понимаете? Поэтому достойны большего, конечно. Научиться мечтать, чего хочу, сколько хочу. Зачем? Вот тут вопрос. И вот этот вопрос «Зачем?» по сути является зрелым ответом на вопрос зрелости, ну, взрослости, психической зрелости. Потому что мы много чего хотим, мы эмоциональны, мы ведем себя так, как мы себя ведем, но мы не понимаем, а что будет, когда. Понимаете? Вот начинаем какой-то бизнес и не ведем его. Вот сейчас очень много людей люди работают в МЛН-бизнесах по биодобавкам. Есть хорошие продукты, да, там вообще биодобавки я занималась в время методике нутрициологии. И знаю, что чем больше и чем раньше вы начинаете их есть, регулярно принимать, тем больше и качественнее ваше здоровье, не меньше будете принимать лекарства. Там путешествия, там какие-то там биткоины, да куча всяких есть сегодня качественных, классных тем, которые просто нужно разобраться и работать в интернете. Если у вас нет своей профессии, вы не психолог, вы не коуч, вы не умеете, не знаете, это надо долгому этому учиться, хотя не так долго, как вам кажется. Три месяца получились в личном коучинге у меня, например. Тут же провели полностью работу на практике, деньги эти вернулись вам, потому что вы уже будете под моим руководством зарабатывать, и консультируя, помогая другим людям. Так вот, начинают люди какую-то свою деятельность и сливаются. Нет регулярности, у них есть страх. Страх выступать, а что скажут? Страх осуждения. Это самый главный страх. А это, друзья мои, гордыня. Так, что еще сегодня хотела сказать? Дальше. Если мы говорим про коронавирус, то вам и мне, и каждому из нас нужно учиться моделировать ситуацию, а что будет, когда. И один из способов убежать от э, тревог, нужно уметь э, грамотно оценивать ситуацию. Понимаете? То есть... Если мы знаем, например, что экономические кризисы были есть и будут, и за очередным кризисом будет подъем, то в период стагнации выживают те, кто, у кого больше запас денег, запас прочности и, конечно же, психологические стержень, то есть гибкие люди, предприимчивые люди. А предприимчивый человек понимает, ага, если его закрыли, его должность закрыли, там, сократили, то нужно идти в онлайн. Хорошо. А онлайн надо по-новому учиться. Нужно выступать, нужно вкладывать деньги в рекламу, нужно понимать, что у тебя за продукт, кому. это, Да, это целое. Но сегодня можно получить квантовый скачок и не обязательно годами учиться. Для этого есть коучи-психологи. Для этого есть специалисты, которые уже прошли этот путь и могут вам показать намного проще. Но вам важно все равно понимать что происходит сейчас в мире, и вы никуда не денетесь от того, что сейчас есть. Турбулентность, хаос, да еще кризис дает возможность мозгам правильно, быстро и грамотно думать, анализировать, изучать. Одни вешаются, прыгают из э, окон, потому что дети, семья, э, бизнесы, кредиты. И я знаю, что вы тоже знаете про это. статистика об этом тоже есть в интернете. Кто об этом знает, поставьте троечку в чат. А другие анализируют ситуацию и смотрят, а где бы мне поучиться, у кого бы мне поучиться? Где бы мне быстрее путь пройти? Не так, вот как я 8 лет в онлайне, я такая сегодня уже умная, потому что я много чего перелопатила, и, и маркетинг знаю, и психология знаю, что является стежнем самым главным. Психология везде в отношениях, вы знаете, в бизнесе, в здоровье, везде. Да? Так вот, когда вы не понимаете, что происходит в мире, когда вы живете, вот я как Божий Винди, я как вот бараны, я как вот то, только что один тут писал, тут какой-то, ну, не буду его обижать, он и так обижен Богом, и ума им Бог не дал чтобы адекватно оценивать, куда ты пришел и так далее, и зачем ты пришел. Так вот, мы живем как божьи бы в где в большинстве своем. Мы не понимаем, что будет завтра. А если мы понимаем, что будет завтра, то... Ну вот, к примеру, если у вас есть прогноз погоды, что завтра будет дождь, вы что? Возьмете зонтик. Когда начинали события на Востоке в Украине... Я как раз была, подбирала себе квартиру, хотела Болгарии купить. И помню, поехала туда, и там пообщалась с людьми, которые говорили так. Мы видели, что происходит, мы понимали, что будет дальше. Мы продали свой бизнес, успели, успели продать все и уехать. То есть они взяли зонтики. А те люди, которые не захотели посмотреть прогноз погоды, они там остались они подвергаются зомбированию, они их, их обстреливают, ну, кто-то живет в зоне обстрела, они выживают. Так кто за их жизнь отвечает? Кто им доктор? А? Как по-вашему? Или сегодня приписывалась с одной женщиной, она моя коллега, «Я вот сейчас болею, мне вот сейчас плохо» я там психотерапевт она там что-то пытается там что-то писать мне. я провела как-то с ней консультацию чтобы помочь ей организовать частную практику и продавать свои консультации помогать людям и за это получать достойные деньги она мне ответила предвидите следующее у меня нет денег чтобы заплатить вам у меня есть дети вну сын и дочь невестка, у которых, которые, которая беременна, и мне нужно им помогать. Я, из, я у нее спросила. А вы понимаете, что у них своя жизнь? И что вы можете помочь со своей пенсией 200 долларов? Или зарплаты, что там у нее? Я не помню. А вы отдаете себе отчет, что мы нужны своим детям здоровые, с деньгами, чтобы не висеть у них на шее? Понимаете? Поэтому можно быть и врачом, и юристом, и министром. Но если в голове опилки и нет уровня причинно-следственных связей, и не понимаешь, что происходит в мире, и какую меру ответственности ты несешь, что может ты дать людям? Как ты можешь помочь? Если тебя не просят, ты не будешь нам навязывать свою помощь. Поэтому сегодня существует офигенная просто возможность сделать сделать чат-бот правильно поставить рекламу вложить туда там пару сотен долларов и твои клиенты тебе пошли и не париться с этими запусками и не париться с этими там всякими программами до этого надо дойти я это все прошла через себя ну да это надо заплатить так у нас нету денег так и сидите там где сидите Поэтому коронавирус дает возможность сейчас осветить вот, вот это невежество человеческое. И с одной стороны, мне больно, обидно за людей, а с другой стороны, я жестока в этом плане. Когда мне говорят, что я больная, несчастная, я говорю, я инвалид войны второй группы. 42 лет, сейчас мне 60. И у меня тоже такие же страхи, такие же переживания, такие же... Вот сидела несколько, некоторое время вообще в эмоциональном выгорании. Мне вообще ничего не хотелось. Перезагрузка идет. Да, я позволяю себе какие-то вопросы порешать. Поспать, отдохнуть, на природу посмотреть, статьи пописать, послушать, поучиться. Учусь сейчас сама в тренинге, который много за него заплатила. По продвижению себя и упаковку своих продуктов. Потому что надо все время учиться. Да, сейчас у меня лучшие времена. Да, сейчас пару клиентов всего есть. Но мне этого хватает, чтобы чувствовать себя, жить нормальной жизнью и не, не бедствовать, как говорится. Да, это два человека в коучинге, это нормальные деньги по сегодняшней меркам. Но для того, чтобы эти люди пришли, нужно было создать канал на ютубе, создать свои продукты, давать людям пользу, проводить какие-то эфиры, чтобы люди тебе приходили чтобы люди к тебе обращались. Потому что некоторые говорят, ой, сколько сегодня этих психологов, коучей. Полно. Конкуренция сегодня большая, как никогда. Особенно сейчас, когда людей прижали и не пошли в интернет. Ну и что? А миллиарды людей в интернете. Кто-то пойдет на Петрову, кто-то пойдет на Сидорову, кто-то пройдет мимо Новосельской, пойдет на Светлану Богиню или там на Иващенко, Алену или там еще на кого-то. На каждый товар есть свой покупатель. Вот вам такое убеждение. И для этого нужно понимать, а что тебя ждет завтра? Пенсию тебе дадут? Фигушки. Я реально понимаю, что моя пенсия сейчас 300 долларов, которую я заработала и на войне, и много чего я вкладывала в эту жизнь, что мне Украина платила такую пенсию. Но я готова к тому, что ее могут и не быть. 90-е годы уже были, когда у нас ни пенсии, ни зарплат не давали. Кто это помнит? Пишите, 90-е помню. Мы за все проходили. И сейчас я так понимаю тоже, что все может быть. Я выбрала эту страну. Я выбрала этот край, этот твой дом. Я выбрала жить там, где я живу. Это моя ответственность. И если я захочу, я приеду туда, где... Я буду жить в другом месте. И это тоже будет мой выбор. И это тоже будут новые трудности, новый дискомфорт. И поэтому сейчас время турбулентности как раз подтягивает людей, подталкивает к тому, чтобы они сделали то, что дано им Богом, природой. Что суть жизни на земле – это постоянные изменения. Если вы выходите замуж, цель – выйти замуж, а дальше не видите, что будет, как вы будете жить, что за человек с вами придет, будет ли он вам воспитывать ваших детей, помогать, обеспечивать вас, или будет с вас, с вас кровь пить. Понятно, что по молодости мы выходили замуж и не понимали. Вот, спасибо большое, 90-е прекрасно помню. Я помню, как я грачевала, у меня было в кошельке 10 долларов на заначки, подразила одного парня, он... Вытащил у меня эти деньги Я сидела одна, больше никого не было Я видела, что он деньги вытащил Но я даже не пикнула Я боялась, чтобы он мне в ребро не сунул что-нибудь Я помню, заехала на Петровку, на заправку Под предлогом, что мне нужно заправиться И я подошла к окошку Говорю, у меня в машине там вор и бандит Но когда я повернула голову Он уже удрал из машины а вы думаете, сейчас будут другие времена? Вы гляньте, что творится. Откройте глаза. Нет на самом деле такой э, необходимости у, э, делать вот тот кризис, который делают. Спонтанно он, хаотично, но он есть. И если первая волна коронакризиса забрала у людей рабочие места, бизнесы обвалились, а то те, кто не сделал выводы, сейчас будет полный ж. Да. Вот я общалась в Египте с ребятами, разными ребятами, владельцами магазинов, там, которые продают там масла, там, какую-то одежду, какую-то красоту, там, кто-то занимается дайвингом. Я говорю, вот как ты собираешься, что будешь дальше делать, если? Да нет, все будет хорошо. Понимаете? У людей настолько скудный ум, настолько не привыкли только жрать, воспроизводить, жить так, как им папа дал с мамой, они там что-то научились делать, и не мыслить наперед не уметь мыслить. То есть и это примитивные люди, и ничего в этом такого нет. И надо просто понять, что таких людей сметет волна. Они задепрессуют, они заболеют. Потому что мыслить о том, что нужно открывать какой-то другой бизнес, делать что-то другое. Потому что если пришла первая волна, и по поискать аналитику, экономистов, социологов и так далее, просто посмотреть периоды прохождения кризисов, то следующий кризис, вот такой, как наш сегодня, я сейчас не нагоняю на вас страх. Я просто говорю, что вы включали мозги. То этот кризис, который сейчас к нам пришел, это по типу Третьей мировой войны. Только ее не будет, Третьей мировой войны. Не думайте об этом. Там же слишком много атомного оружия. И тот, кто нажмет на, на кнопку, какой-то козел. А у нас у власти, как правило, уже э, психологически, ну, в общем, нездоровые не люди. В большинстве своем. Я не говорю, что везде. Везде, везде. системы правления. Парламентская, президентское, президентское правление. Ну, то есть, это уже другая тема. Сейчас не хочу туда лезть. То... Слишком много атомного оружия если какой-то придурок нажмет на кнопку то и сам погибет и его дети погибнут поэтому вряд ли это произойдет но сдерживающие факторы делают чтобы свою силу показать помериться кто у кого так устроен мир на противоборстве никуда мы от этого не денемся так вот мыслить нужно нам головой понимаете и смотреть что происходит в мире если вот ты видишь что ты прочитала или прочитал анализ в интернете у одного, у другого, у третьего, на одну и ту же тему, потому что не надо слушать одного человека, и меня одну не слушайте, послушайте еще кого-то. То есть, чтобы мозги включили, да? Вы понимаете, что то, что происходит сейчас, не будет лучше в ближайшее время. Ну, не будет. Но деньги, конечно, будут крутиться, конечно, люди будут что-то сотворять. Но все больше и больше будут обваливаться малые бизнесы, и люди будут оставаться без работы. Но тем не менее остается тема отношений, тема здоровья. Это все равно будет. Так вот, от того, какой у вас стержень, от того, кто вы, как вы умеете мыслить, насколько у вас много страха в, этих, в, вашей, в вашем теле, в вашем бессознательном, от того будет происходить качество вашей жизни. Понимаете? То есть учиться мыслить причинно-следственными связями, анализировать и моделировать будущее, исходя из сегодняшнего. А сегодняшние говорит следующее. Что во Франции уже что там объявили? Кто знает? Что во Франции объявили? В Чехии позакрывали уже. То есть Европа уже, уже там от страха уже опять закрывается. Вместо того, чтобы принять здоровые меры потому что правят обычные люди, далеко не специалисты. Чем они думают, не знаю. Может, у них там сверху... Ну, я сейчас не буду об этом. А нам-то что делать? Если происходят вот эти вот вещи, что э, поваливаются бизнесы, у нас с вами будет меньше работы, следовательно, больше будет чего? Э, больше будет когда люди, без... когда люди уйдут на улицы. У них не будет работы. Криминогенная обстановка повысится. Как в 90-х. Вот я пример привела, да? Если в стране система слабая, как у нас, например, в Украине, клане... правят кланы. Милиции, полиции нет. Везде в России то же самое. Я сейчас говорю про свои страны, про похожие. Ну, в Беларуси там идет период переворота и изменения ситуации, как люди сумеют грамотно выстоять, это они своими испытаниями. Так вот, если так происходит, что вам нужно думать, что вам нужно делать, как вам нужно мыслить, что вам нужно делать, чтобы жить здоровой, счастливой жизнью и воспитывать своих детей, у кого дети есть? Каждый ваш эфир как индивидуальная коуч-сессия. Спасибо, Свет, большое. Что этому вы показываете своим примером. Если вы прячетесь, прячетесь как... Знаете, как голова в песок, а хвост хвост там наружу. Как кто это, кто это за, за животное? Напомните мне, пожалуйста. Страус, да? Или кто там? То вы же не уйдете от себя. Если вы прекрасно понимаете, что ваши дети подрастают, их надо обучать, чтобы они не сидели сутками в этих ваших телефонах, которых вы покупаете, а нужно направлять их на интернет-маркетинг, на рекламы, на изучение чат-ботов, на понимание, что люди любят, хотят, что он, как можно реализовать допустим мальчик или девочка любит какую-то профессию, допустим нравится там танцевать или нравится там э, стихи читать или биолог ваш ребенок хороший там да, нравится или историк. вам не нужно только радоваться тому, что вот такой у вас хороший ребенок, вам нужно потихонечку настраивать ребенка, а как он может монетизировать свои сегодняшние знания? Свой, э, свой талант, который вы его способствуете развитию. Да, тоже через тот же интернет. Но вы же этого сами не делаете. Я не говорю, что все кто-то из вас, наверное, делает. А для этого у вас должна быть «чего хочу». «Зачем мне это надо? Почему для меня это важно?» что я делаю, что я буду делать, когда получится, когда не получится, когда будут препятствия. И на все эти коучинговые открытые вопросы нужно от... научиться отвечать. И мастер-класс 23 числа будет, рекомендую на него попасть. Это будет концентрат знаний по постановке «Чего ты хочешь?». Это будет концентрат знаний, исходя из того, что вы хотите, почему не получается. Кто уже вкладывает себя, учится, прячется, обманывает себя, учит, учит, очень много знает, но на практике результатов нет. Нету любимого человека, нету доходов, нету той радости, которая вас держит в вот таком состоянии. Вау! Кто ищет своего человека, до сих пор не нашел. И сейчас, кстати, период коронавируса, люди куда пойдут? В интернет. Где можно найти своего человека? В интернете, в социальных сетях, в, на сайтах знакомств. Но как нужно себя позиционировать? О чем нужно говорить? Как нужно говорить? Этому тоже надо учиться. Я работаю в этой сфере уже более 20 лет, и я знаю, люди хотят счастья, любви, они хотят утром просыпаться. От запаха кофе, от э, нежного поглаживания там, не знаю, по голове, по попе, по, по груди, по шее, кто, кто чего любит. Мы так устроены. Гендерные отношения для нас тоже важны. Кто-то созрел для них уже, кто-то еще только в поиске. Но в любом случае ковид для того и существует, чтобы мы включали мозги и начинали действовать по-другому. Мы на мастер-классе будем отвечать на вопросы «Кто мы?», «Зачем мы?». Вы сделаете много практик. Да, будет мастер-класс длинный. Это будет э, концентрат интенсив. Я потом его порежу, этот мастер-класс. Э, мы сделаем отдельные практики и будем продавать их отдельно. Бесплатный будет этот это, тренинг интенсив однодневный 23 числа. И он, скорее всего, будет два дня, 2, 2, э, будет 15 часов, и повтор будет вечером. Или это будет живой, повтор или это будет э, записи повтор, но я буду участвовать в повторе, потому что я не знаю, как пойдет, я всегда работаю до последнего вопроса. Приготовьтесь работать как в настоящем дорогом тренинге. Моя задача – открыть вас, открыть и дать вам ту силу, которая есть в вас. Поэтому, если вы давно уже сидите на своем месте и прекрасно понимаете, что вам чего-то не хватает для счастья, ну, у вас серое одиночество. Вы не закончили отношения с бывшими. Вы хотите увеличить доходы, потому что, ну как, без денег сегодня никуда. Тем более кризис пришел, и деньгами будет особая, особая проблема. Кто-то из вас может быть коуч, психолог. Выберем отдельно ваше направление, вашу узкую задачу, заточим ее под ту клиентуру, которая придет и купит у вас этот тренинг. И вы сделаете очень просто, за месяц практически вы построите свой бизнес и начнете зарабатывать, помогая людям. У кого-то с бизнесами страшно, у кого-то MLM-система застряла, вы не знаете, что делать с клиентами, у кого-то коучинговая какая-то работа застряла. Я не знаю, у каждого есть свои какие-то затыки, и вы боитесь, не действуете. Поэтому будем работать 23 числа вот полностью такой будет коучинговый день я пошла на это, мне не жалко потому что я точно знаю, что ну не ляжет с первого раза хотя я буду работать, чтобы у вас открылись ваши окошки инсайты поэтому настраивайтесь на то, что будем работать теперь что касается практик, которые я обещала я сейчас дам практику если у кого есть страх Например, страх заболеть и умереть. Дело в том, что мы боимся заболеть. На самом деле мы не боимся заболеть, а боимся умереть от этой болезни. Просто мы этого не осознаем. Напишите, пожалуйста, у кого есть страх заболеть тяжелой формой, ну не знаю, ковида или какого-то другого заболевания. Есть страх, и вы ощущаете это в теле. Мы сейчас делаем практику, которая... Откроет вам путь э, и убьет у вас эту тревогу. У кого есть такая, какой страх, поставьте, пожалуйста, есть или плюсик. И мы сейчас с вами этот страх уберем с помощью практики, которую я вам дам сейчас в психотерапевтическую практику. Пишите, я закрою окно, потому что мне уже немножко холодно. Итак. Для кого это важно, сделать такую практику? Угу. Вижу, есть интересующиеся. Угу. Хорошо. Практика очень простая, но очень работая, рабочая. В наш мозг, мозгу все равно, что мы в него загружаем. Это НЛП-практика, потому что через НЛП пришло, и мы это уберем через НЛП. лингвистическая программирование. Я тренер НЛП, сертифицированный э, мастер по НЛП, и, и применяю, основном самой главной практики НЛП, потому что мы программируемся через родных, в социум, и у нас, по сути, есть все то, что у нас есть, нам запрограммировали. Мы пришли в этот мир чистыми и счастливыми, и главная задача быть счастливыми. Но для того, чтобы человек не расслаблялся, ему нужно пройти определенные преграды, чтобы он обчистился, обчистился, обчистился. И вышел целостным и красивым, таким здоровым, ресурсным человеком. Поэтому как через мозг нам пришло, так мы это и будем убирать. Итак, делаем простую практику. Закройте глаза и... Представьте себя, идущей по дороге. Ровная, чистая дорога где-то в поле и больше ничего нет ровная чистая дорога на дороге вы увидели валун вот такой валун который мешает по сути движению. Вы видели, он закрыл полностью дорогу, по которой вы идете. И вы понимаете, что этот валун, какая-то преграда, это и есть то, чего вы боитесь. Вы это осознали? Вы же знаете, что это? Вы замедляете свой путь. Мысленно, если это большая преграда, большой валун, мысленно вы уменьшаете его столько, сколько можете до того размера, когда вы подойдете ближе и сможете переступить и пойти дальше. Мысленно замедлим шаг. Увидев и осознав, что это именно та преграда, которую вас, вы боитесь, то, чего вы боитесь, мысленно уменьшите до размера, который позволит вам, приближившись, переступить и пойти дальше. Есть? Вы подходите ближе, ближе, ближе. С каждым вашим шагом этот валон уменьшается. Пока вы шли, приближались к нему, ветер его трепушил, раздул. Солнышко его обожгло, потому что вы держите это в фокусе внимания. Вы можете привлечь туда все силы, которые вы знаете. Солнце, ветер. Вы даже, даже можете дождик Пригласить и тучку туда, чтобы тучка туда а, обмыла этот валун, То есть полностью его обеззаразили, уменьшили. И медленно дальше двигаетесь к нему, подходите. Подошли. Переступили. И пошли дальше. И это осталось позади. Вы пошли дальше, потому что жизнь продолжается. Потому что вы смогли справиться. Вы могли переступить и пойти дальше. И вот этот страх, тревога, которая возникает, мало ли чего она уже возникает, умение представить то, чего вы боитесь, уменьшить его значимость, уменьшить, по сумодальным характеристикам уменьшить его до того размера, когда оно является уже не опасное. Это вы можете сделать. Кому была полезна эта практика, кто изменил какое-то отношение или ощущение, поставьте, пожалуйста, и напишите это в чате. В, вот здесь вот, под этим видео. Поэтому, заканчивая сегодняшний эфир, напоминаю, что уровень, нашей взрослости, умение быть благодарными, знать чего вы хотите, анализировать то, что происходит для того, чтобы жить взрослой жизнью, рассчитывать на себя, не прикладывать ответственность на родителей, на маму с папой, на правителей, учиться договариваться с самим, сама увеличилась, совершенно верно. Правильно, это здорово, вам даже подсказало само тело. Это одна из практик тоже, которая в том числе увеличивает вас. И все это работает, очень здорово на самом деле. Спасибо большое света. Так вот, когда вы понимаете, что то, что у вас сегодня есть, это ваша ответственность, и внешние кризисы, они являются лишь закалением вашего духа, После луна побежала при прыжку. Радостно, благодарна вам. Спасибо большое. Угу. Так вот, после того, когда вы начинаете анализировать и осмысливать все, что происходит в жизни, и вы трезво можете рассчитывать и моделировать ситуацию в будущее, с учетом прошлого, с учетом, что сегодня, с учетом огромных возможностей интернета. Сегодня зашел в Google, там все есть. Но люди находят то, насколько у них хватает ума. Они ищут и распространяют панику, потому что невежественных людей, к сожалению, много, и на них рассчитано и псоинформационно-психологические операции, а другие трезвые люди ищут, а кому это выгодно? А ну-ка посмотрю, я истинные причины, аргументы поищу, аргументы и факты. Поэтому одним из сильнейших состояний это умение, прежде всего, контролировать. У нас будет отдельный, скоро будет... Курс по эмоциональному интеллекту. И 23 числа я дам вам примеры этого управления, этих, этих состояний. Одну из практик я сегодня вам дала. Это более глубокая, такая крутая практика, взрослая. Но на повседневной жизни задача спрашивать себя, а что я хочу на самом деле. А почему со мной вот так сейчас? А почему я одна? А почему я боюсь? А почему я больная? А почему у меня лишних там пять-десять килограмм? А, а что я делаю для этого? А что еще я делаю для этого? А еще, а еще? Понимаете? И когда я спрашиваю у некоторых женщин, там работала с ней, мужчина абьюзер, то есть манипулятор, который, у которого денег с нос, и он с, сидит и рассказывает, что у него там проблемы, он приезжает к женщине там, иногда там на э, встречи ночные, да, там поужинать, там какой-то кусок э, сыра привезет. И она.. Я спрашиваю, почему с тобой такой мужчина? Ты такая умная, красивая, добрая, нежная, очень, очень красивая женщина, достойна лучшего. И она пытается оправдать его ситуацию. У нее есть дело, которым она занимается, пытается заниматься. У нее есть взрослый сын, которому она тянет на себе. И не понимает, что она грех большой делает. Я это знаю, потому что у меня тоже был взрослый сын, он ушел из жизни 11 лет, и я очень хорошо понимаю, что я сейчас говорю. Очень хорошо. Так что не просто... Поэтому вместо того, чтобы действовать, искать причины в себе, нарабатывать навыки, коммуникации, общения, зарабатывать в себе привычки общения, грамотного позиционирования себя, там, походки, голоса, отношений, они идут часто и говорят про какой-то взглаз, про какой-то пристрит. Люди добрые. Очнитесь. Если у вас хорошо простроена ваша цель, ваша, ваш стержень внутренний, да если кто-то попытается где-то к вам там э, при, прилипнуть к вам со своими злыми взглядами, завистью, пристрит какой-то, то он быстро и отпадет. Вы это почувствуете в теле, сделаете практику, выдохнули, пошли водички, попили, послали этому человеку любовь и дальше пошли. Понимаете? А не искать причину, что у меня там с глаз, пристрит, еще там какая-то хрень. И мы идем там какие-то эзотерические практики, хотя я применяю эзотерические практики с практической психологией. Они равно работают. Пойти познакомиться, сделать какие-то новые, новые действия, зарегистрироваться на сайте знакомств, делать нормальные фотографии, регулярно выходить на тот сайт знакомств, общаться, выбирать, фильтровать, вот вся, всех эту шелупень отбирать. И в конце концов оставить себе там 5-7 человек, достойных мужчин, и уже с ними вести общение и и находить себе то, чего вы хотите. Для... Замуж, пожалуйста, длительные отношения, пожалуйста. Любые есть сегодня. И миллиарды людей. 7 миллиардов, по-моему, если я не ошибаюсь. Исправьте меня, если я ошибаюсь. Человек в мире, в интернете. По статистике. Понимаете? А женщины ведут себя, как служанки. Одеты, как, господи, прости. И вести себя не умеют, разговаривать не умеют. И... Кто придет? Кто придет на такую женщину? Вот такое и приходит. Но этому надо учиться, понимаете, 21 столетие. Поэтому ковид для того и существует, чтобы мы сами включили мозги, сузили свой фокус внимания, зашли в интернет и начали использовать. Если вас загонят в погреб, и у вас не будет интернета, вы там тоже будете выживать, правильно? Будете искать способы, а не, а не просто замерзать и сидеть, пока у вас там сырость не, не охладеет. Люди, которые из истории видны, а, э, самка Иф, э, кто там у нас главный герой, который языки выучил и очень много сумел, вышел из тюрьмы и всех построил и навел там порядок. Сколько таких примеров, когда люди выживают из концлагерей, создают э, и новые отношения, и новые себя, и, и они становятся другими людьми, потому что их заставило жить и они адаптировались. А ковид, при этом у нас есть интернет, да это просто... И отношения можно выстроить по-другому. Мы тоже будем об этом говорить на, на мастер-классе 23 числа. Значит, в Фейсбуке будет ссылка под этим видео, в Инстаграме есть в шапке профиля регистрация на мастер-класс. Скажу больше, у вас будут практики, после регистрации вам будет дан 40-минутная консультация бесплатная, которая стоит денег, я даю вам ее бесплатно, чтобы вы могли простроить себя, осознать, положить в себе порядок в голове, навести и определиться, что для вас важно, и не распылять свои мозги налево-направо. А на 21-го, приготовьтесь, будет интенсив тренинг 3-4 часа, может 5 часов, я не знаю. Перерыв сделаем, там пару перерывчиков и будем работать. Но это будет бесплатно. Как жить так, чтобы уставалось по утрам легко, с радостью? Ведь у многих просыпаться утром не хочется, правда? Часто просыпаться не хочется по утрам. И не потому, что вы устали, легли поздно, а потому что нет вдохновения куда-то бежать и что-то делать. И это тоже будем делать, причину находить, что делать так, чтобы вам хотелось это делать каждое утро. Активная жизненная позиция, жизнь, лидерство, ответственность за себя, умение видеть, что происходит с тобой сейчас, быть ресурсной, интересной, легкой, красивой, умной женщиной. Если кого интересуют отношения, то знайте, что сильный, умный мужчина ищет такую женщину, которая будет ему как штурма с которой можно будет о чем поговорить и помолчать, которая знает, куда ведет. И это тоже отдельная тема. Поэтому люди, которые боятся что-то делать новое, они теряют деньги, они теряют здоровье, они быстро стареют. У них нет конкретных целей. А если есть, то они забывают про себя. Например, деньги не умеют на себя тратить они только куда-то откладывают, в итоге эти деньги пропадают. Уровень осознанности, мышление здорового взрослого человека. Тренинг так и называется. Мышление на миллион или новая версия себя. Тренинг бесплатный, повторяю еще раз. Поэтому э, практика на Фейсбуке под этим видео и на Ютубе, загрузим этот на Ютуб, про уровень, про то, как благодарить, находиться в состоянии высокой ресурсности, как это работает на уровне ума, тела, что это обозначает. Если вы не находите в состоянии благодарности, вы бедные люди и несчастные люди. Искренняя благодарность, не просто так спасибо. Дает возможность включать ваше тело, ваше подсознание и, по сути, дает огромный ресурс. Люди, которые не имеют благодарны быть, это несчастные, ущербные люди. И они, как правило, бедные. Благодарю. Благодарю. И кто хочет получить эту практику, тоже бесплатно, пишите в директ. Практику хочу, и мы вам ее отправим. Я хочу вас спросить, насколько вам был полезен этот мастер-класс от единички до 10, Напишите, кто меня слушает. Задайте вопрос, которого, который у вас есть. Будьте готовы к тому, что я буду выходить часто в эфир давайте отвечать на разные ваши вопросы. При все загрузки свои, я буду находить время регулярно выходить в эфиры и отвечать на ваши вопросы, проводить те вопросы, отвечать, которые вас волнуют. Ну, а сейчас прошу, напишите, пожалуйста, насколько вам был полезен этот эфир, что было полезного, и на это будем заканчивать. Десяточку спасибо огромное, благодарю вас и благопринимаю. Жду вас на мастер-классе, который будет 23 числа. Спасибо вам огромное, благодарные мои ученики слушатели, слушательницы и рекомендую вам отложить дела что бы вы ни делали, чем бы вы ни занимались постарайтесь быть на этом мастер-классе потому что будут большие инсайты будет по сути перепрограммирование под вас, людей будет немного, рекламы мы не делаем это только на нашу подписную базу поэтому будет возможность поработать больше, поотвечать на ваши вопросы и, по сути, кто-то построит свою цель, кто-то увидит свою, свои большие какие-то глюки, а кто-то найдет свою корневую силу, будет практики. Вот буквально зашли и будьте готовы, будьте, чтобы у вас были ручки, блокноты, вы будете писать, будут практики 5, 10, 15 минут, будут практики, практики, практики. Потому что я точно знаю, что люди послушали и ушли. А до сих пор, пока вы фокусом своим, как лазерем, не настроите вот на ту проблему, которая у вас есть, на тот запрос, который у вас есть, пока вы это не вытащите, и боли будем вытаскивать, и занозы разные, в общем, буду работать под ваш запрос. Будем говорить от, отвечать на вопросы, зачем, вопросы миссии, как бы громко это ни звучало, Люди очень часто не знают, что такое миссия, бродят по куче тренингов. Все очень просто. Все очень просто. Я расскажу, как это просто, покажу вам, и у вас у многих ну, просто рассыпятся какие-то какие там установки, убеждения. И начнете действовать легко, у многих начнутся сбываться быстро долгие желания, которые не сбывались. Будут появляться люди, ситуации, обстоятельства. Но практики нужно будет делать. Да? Вот таким образом мы с вами заканчиваем сегодняшний эфир. Почти полтора часа. Я Надежда Новосельская, психолог, психотерапевт, коуч. Рада была с вами на связи. У кого, кто помнит, о чем был сегодняшний мастер-класс, напишите короткий отзыв. Благодарность я приму с удовольствием. А я скажу, о чем сегодня было. Про обиду, про благодарность, про страхи, связанные с коронавирусом, что нужно делать. Про системное мышление, кому это выгодно. О том, что вторая волна пойдет и все только начинается на самом деле. Экономический кризис только начался. О том, что нужно самим делать. Работать в онлайн, придавать пример своим детям. Обучаться маркетингу, учиться проводить консультации. В этот период, когда людям будет плохо, совсем плохо, коучи, консультанты, люди, которые обладают знаниями и умениями, смогут быть полезными, помогать другим людям. Всех вам благ, будьте здоровы и знайте, что все зависит от вас. И кризис для того существует, чтобы вы росли. Чтобы я росла, чтобы мы становились сильнее, гибче, предприимчивее. Да? Всех благ. Пока-пока.